Представляю вашему вниманию специалиста по суставной гимнастике Александра Волина, который проводит в городе Таревьехе гимнастику по методике Александра Санарова. Сейчас приехали к нему домой. Он нам сейчас покажет, что такое гвозди. Он стоит на гвоздях. Александр, становиться уже? Да, да, становитесь на гвозди. Сейчас. Не так просто, это надо медленно, медленно встать. О. Больно, Александр? Ха -ха, попробуй встань. <с> Александр, скажите, что вообще для чего эти гвозди нужны? Что решает данное, ну то есть вот то, что вы стоите, какая польза? Да польза там очень много на самом деле. Ну вот э, ко мне обратилась девочка с паническими атаками и попробовала поставить на гвоздях. И потом мы выяснили, как это все у нее прошло, потому что что такое панические атаки? Это когда мозг работает не так, как ты хочешь. Не под твоим контролем То есть ты боишься чего-то, чего на самом деле не существует Вот А от чего это происходит? Э -э, застой крови Застой крови можно э -э, компенсировать движением Или стоянием на гвоздях Я сейчас стал на гвозди -э -э, Мозг мой думает, что там рана Он направил туда кровь Вырабатывает антитела Эти антитела потом по организму рассеивается, и мозг начинает получать большую часть крови с этими антителами. Тогда мозг нормально справляется со всеми проблемами и работает под моим контролем. Хорошо. Ну покажите нам, что у вас там теперь с ногами. Может насквозь уже протк... проткнули? Так сейчас секунду, посмотрим. Остались там следы какие? С ногами ничего крови не нет. Крови Ра... нет. Раны нет, раны нет. Раны нет, раны нет. Отлично. Так что если есть. Если есть проблема панических атак, а сегодня это, ну, я просто слышу постоянно у кого-то эта проблема, то можно ходить к психиатру, можно э, принимать э, антидепрессанты, а можно попробовать, периодически становясь на гвозди, убрать это самостоятельно, подчинить свой мозг своему сознанию. Александр, а можно к вам людям обращаться как к специалисту, чтобы вы им объяснили? Вообще, о да, а, да, а методике. не надо. Тут просто взять, стать на гвозди и постоять. Да. И самому получить свои результаты. Хорошо, в в хорошо. Встать. Мы потом к ролику присоединим, да, как, так как я буду стоять. да То есть я приехал, сейчас опробую на себе да. а, и посмотрю, что же так, это так сейчас такое. Сейчас Миша будет пробовать. Готов? Друзья, готов. Да, данному эксперименту. Вот Александр мне уже рассказал методику, технику рассказал, как первый раз вставать на гвозди. То есть опираясь на предметы, в данном случае это стул и стол. Да, то есть... Вот я сейчас опираюсь на них, опираюсь. А -а -а. И какой-то стишок короткий, чтобы а -а -а. Был... отпустился. Отлично. Я считаю до 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ощущение. А -а -а -а -а. Как мы видели, Александр вообще безболезненно стоит. Вот у меня такие следы. Да, у Александра побольше. Так, а что у нас со стихами, Александр? Ну, когда читаешь стихи, у тебя мысли переключаются на стихи, ты не думаешь о боли. Поэтому начинаем с коротких стихов. Например, там тяжело живется пионеру Пети. Бьет его пороже, пионер Сережа. И сходим. Отлично. Александр, а ты сам вообще начинал... Как давно ты стоишь на гвоздях? Ну, не знаю, год, наверное. Год, да. А начинал с какого времени? То есть там плюс-минус. Ну, вот. Примерно с такого стишка, чтобы там 3-5 секунд простоять. до 5 до 5. Потом начинаешь дальше увеличивать. Но со стихами лучше, потому что когда ты счет ведешь, ты от боли не можешь отключиться. Когда ты стихотворение рассказываешь, особенно какое-то, которое тебе эмоционально близко, ты переключаешь мозг на это стихотворение, и боль уже не так чувствуется. Ты не концентрируешься на ней. Сейчас Александр продемонстрирует, как можно запоминать стихи и вообще любые тексты, как тренировать свой мозг, Ну, можно начинать Да, да. я только малость объясню в стихе на все я не имею полномочий я был зачат как нужно во грехе поту и в нервах первой брачной ночи я знал что отрываясь от земли чем выше мы тем жестче и суровей. я шел спокойно прямо в королей и вел себя наследным принцем крови я знал все будет так как я хочу я не бывал в накладе и уроне. Мои друзья по школе и мечу служили мне, Как их отцы короне. Не думал я о том, что говорю, И с легкостью слова бросал на ветер. Мне верили и так, как говорю Все высокопоставленные дети. Пугались нас ночные сторожа, Как оспою болело время нами. Я спал на кожах, мясо ел с ножа И злую лошадь мучил стременами.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 Наград, добычи, славы, привилегий, вдруг жало стало, жаль, мне мертвого пожара. Я объезжал зеленые побеги. Я позабыл охотничий азарт, возненавидел борзых и гончих. Я от подранка гнал коня назад и блетью бил загонщиков и ловчих. Я видел, наши игры с каждым днем все больше походили на бесчинство. В проточных водах по ночам, тайком я отмывался от дневного свинства. Я прозревал глупее с каждым днем, я прозевал домашние интриги, не нравился мне век, и люди в нем не нравились, и я залился в книги. Мой мозг до знаний, жадный, как паук, все постигал недвижность и движение, но толка нет от мыслей и наук, когда повсюду им опровержение. С друзьями в детство перетерлась нить. Нить ариадны оказалась схемой. Я бился над вопросом быть, не быть, как над неразрешимой дилемой, но вечно, вечно плещет море бед. В него мы стрелы мечем, все допроса, отсеивая призрачный ответ от вычурного этого вопроса. Зов предков, слыша сквозь затихший гул, пошел на зов, Сомнения крались с тылу.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 а мы все ставим призрачный ответ и не находим нужного вопроса. Отлично. Отлично, Александр. Все, можно Ч сходить? Четыре минуты. Друзья, четыре минуты. Как ощущение, Александр? Покажите еще раз. Ну, уже посильнее, да, посильнее, посильнее. Ну, вот судя по Александру и его здоровью, да, то есть Безусловно, нужно. Ну и как мысли. думаешь, панические атаки после этого нам страшны? Я <с думаю, что нет. Ни депрессии, ни панических атак. Смотрите, панические атаки убираются ответным стрессом. Или усыплением мозга при помощи медикаментов или бесед. Но если мы хотим подчинить свой мозг своим мыслям, значит надо дать стресс ответный. Те люди, которые сегодня живут в каких-то военных действиях, у них панических так не бывает. У них есть другой стресс. А у нас, мы живем в спокойном мире, появляется это. Поэтому убрать можно вот таким простым способом. И плюс добавим себе здоровье, и, э, и наше, наше психологическое э, состояние будет намного сильнее, намного устойчивее к любым проблемам, которые случаются у нас в жизни. Вот так. Отлично. Отлично. Спасибо.